Привет, друзья! У меня вот новый формат. Я напротив Крапиницкого театра. Это первый театр в Украине. Сижу на лавочке. Вот Хорошая походка, у нас уже весна. Мой сегодня четвертый день, как я буду выкладывать видео на YouTube. И я хотел поговорить о том, что я это делаю искренне, я это делаю от души. Хотя я несколько раз перезаписываю одно и то же видео. Почему? Потому что бывает, просто не могу найти подходящих слов, а хочется все-таки с одного раза ничего не вырезать довести главную идею до моего зрителя, в общем, до вас. Конечно, я это делаю для себя в первую очередь, но я, я хочу, чтобы я сам себе нравился, когда я это буду пересматривать. Я вчера смотрел, допустим, вчерашнее видео про моих, в общем, на кого я подписан, про моих социальных хабов, то вот некоторые вещи мне просто как бы не нравились, не понравились. Вот. Ну, хотя моя жена говорит, ты молодец, у тебя там все лучше и лучше дело получается, как бы, Спасибо большое, Натар, за поддержку. Кстати, вчера еще один друг мне тоже написал и прислал свое видео о том, что он тоже начал что-то там снимать и, и в общем мы там по -по -по поорали в общем двоем. Я рад, что я кого-то еще мотивирую тоже таким заниматься. И вообще я заставил даже задуматься об этом. Вообще о, о работе на камеру, как бы это. Это непросто. Всегда думаешь, о чем рассказать, в общем, какую идею донести. Вот. Хоть и для тренировок. Вот сейчас у меня обычно тренировка. В общем, я что, это дело... Я ж не какой-то блогер. Я одно время был подписан на дневник хача. Я же не хочу, чтобы делать какой-то там контент такой крутой. Там что-то вырезать, куда-то вставлять. Ну, вот что ты пытался, в общем, делать. Не знаю. Сейчас я попробую все дело записывать одним разом. Потому что, как-никак, это... Вчера у меня заняло часов, наверное, 8-9. Сделать 6 минут видео. Блин, ну капец. Sony Vegas и мой Windows. Это, это жесть, ребята. Блин, Мака не хватает. Тает. Ну но вот вот я надеюсь мой мак скоро окажется у меня в сумке здесь э -э, работа над этим кстати насчет этого э -э, вот мы с женой распределили в общем кто чем занимается как бы вот в жизни у нас двое деток и ну конечно я говорю я буду в общем заниматься там глобальными вопросами в общем, там, зарабатывание денег там, уровень жизни в общем качество жизни там, путешествия а ты, в общем, как бы там домашними делами, там хозяйство, ну какое хозяйство, я имею в виду, там уборочка, там приготовить покушать, там все, чтобы было чистенько. И вот последние три дня я, в общем, подсел крепко на YouTube. Мне жена говорит, слышь, друг, я, конечно, все понимаю, но не бабло. Так что, ребят, э, не знаю, тут надо, короче, просто для себя, ну, я, все это, конечно, все, все это понятно. Это временно, это всегда новое какое-то э, дело, занимает больше времени, чем ты предполагаешь. Оно занимает э, по-другому, чем ты рассчитываешь. Поэтому если тебя это тем более влечет, тем более если тебе это нравится. Поэтому, э, короче, тот, кто решил заняться чем-то новым, вы знаете, что э, новое дело всегда будет занимать больше времени, чем э, хотелось бы. Э, поэтому я решил, буду, наверное, записывать ролики вот в таком формате. Э, выделил себе там полчаса, записал один ролик быстренько там и все, и как бы чтобы не терять на это время. Э -э вот такая вот идея. Как вы вообще пишите, друзья, в комментариях, больше комментируйте. Я вот это все дело снимаю, у меня уже за три дня добавилось три человека, то есть в день по одному человеку, это за год 360 человек. Русик молодец. Ой, моя тут структура вообще поломалась. Второе видео. Сегодня я также... Значит, что у меня... Какая ситуация была? Меня сегодня без очереди. Просто провели в один кабинет, и я обошел 20 человек. Блин, 20 человек обошел. Это настолько было неприятно. Я не знал. Мне нужно было попасть, в общем, в один кабинет. Я пришел, он мне говорит, а, окей, хорошо, пойдем. Я зашел, ну, никого нету, все, отлично. Меня берут за руку и ведут 20 человек, обходим. Ах, это, это, это, это, вообще, это такой совок, блин. Сказали, прийти завтра. Я говорю, окей, я приду завтра, но я отстаю очередь. Вот, смотрите, вот с одной, с одной стороны, вот я считаю, что это совок, это вообще пережиток прошлого, это, ну, типа, решалово, типа, вот, за руку провели, я там что-то отблагодарил. Ну, блин, это вообще неправильно, это неправильно, ну, почему не сделать там э, какую-то, ну, какую Норм, то есть нормальный порядок, чтобы этого даже и не было в уме, что это так можно. То есть ты прегиди, да, мы, я, мы, тебя, мы тебя примем, там, как там что-то там, мы тебя послушаем, в общем там, а, ну, в какой-то порядок по отношению к другим людям, то есть уважение к другим людям. И, в общем, я завтра иду, буду стоять опять в очереди, только буду делать это все правильно. Вот, ну, в общем, такие мысли. А с другой стороны, думаю, подожди, у нас общество такое, мы живем в этом обществе, и вот... Э -э все сделано, чтобы обходить, если у тебя есть возможность, тебе нужно обходить, чтобы добиться чего-то быстрее. У меня пустяковый вопрос был, там, я не буду рассказывать о чем, как бы это в любой ситуации можно его применить, но э, я вот о чем, что это присутствует сейчас, и это, это, блин, честно вот, вот положа руку на сердце, это Бе -бе. Хотелось бы, чтобы такого вообще не было. Я не представляю, чтобы где-то в Европе ты приходишь, так вот, тебя берут за руку такие там и обходят 20 человек или в Америке, чтобы те люди все сказали, слышишь, ты что охуел? Так что так? Нам вот это вот это вот надо менять, конечно. Вот тут он ты менять прежде всего в себе. Начать с себя, со своей квартиры. Мне Я утром застила кровать, там, постель там, накинул, покрывала. Мне жена такая. Как ты постели заправляешь, там одеяло торчит, там то, то. Я говорю, да, тоже вроде нормально. Да нет, надо краешки подвернуть. Это что ты... Она надо подвернуть. Надо подвернуть, ребят, реально надо подвернуть. Надо с себя начинать. Смотришь, карман порванный, приди домой быстренько за шею или отнеси швею. Смотришь там, что-то там... Когда ты знаешь, что у тебя вот там вот, вот это вот есть, надо срочно исправлять это. По-любому, железно. Сто процентов. Вот. Так что, ребят, ладно, то такое... Спасибо за внимание Увидимся, короче. Все, пока